Интересно то, что этот объект выпустил на Землю. Вообще никто не знает, почему множество объектов НЛО выпускают вот такие ядовитые вещества. Если они не ядовитые, пожалуйста, подправьте. Но в этом месте есть множество тайн, которые люди даже не знают. Это горы Франции, которые запечатлили множество людей, когда увидели этот объект. Вброс необычных газовых свойств. Очень странно, что множество людей считают НЛО защитники планеты. Но на самом деле все оно так и есть. Но есть маленькая подправка, что НЛО защищают до тех пор, пока у них есть договор с нами. Что за договор мы с вами не можем сейчас точно узнать. Но есть множество тайн, почему НЛО выпускает такие необычные газы. Кого-то травят или что-то они делают. Давайте так, мне кажется, что НЛО делают вот такие необычные газы для того, чтобы выровнять атмосферу, которая сейчас углекислого газа больше, чем кислорода, и они пытаются очистить. Но так все думают. Но на самом деле здесь другой вопрос, что они делают. Давайте мы с вами посмотрим второй видеосюжет, который засняли очевидцы. Ну а эти кадры были сделаны в Португалии. Как вы думаете, что-то здесь похоже есть? Этот необычный объект появился также неоткуда. Но если одно но. Посмотрите внимательно, что за вброс идет на землю. Очень все это похоже на какую-то необычную чуму. Скорее всего таки есть Может НЛО распространяют чуму или еще что-то Я честно не могу понять Что за это необычное видео Множество тайн, которые мы видим НЛО, можно сказать, оставляют нам знаки Да-да, они оставляют Они могут быть в будущее Может уже что-то происходит Мы видели множество знаков на кукурузных полях на пшеничных и на других но что они хотят этим сказать есть огромная тайна что по этим знакам можно определить судьбу этого района ну или часть этой планеты говорят что нло оставляют подсказки разного типа но мы должны понимать последняя подсказка была в семнадцатом году сейчас их просто нет Тогда же очевидцы и ученые не могли понять множество силуэтов, которые оставил НЛО, и они оставляют. Что на самом деле скрывается, я честно не могу понять. Ну а посмотрите этот необычный видеосюжет. Этот видеосюжет был сделан недалеко от границы Канады и США. Вам ничто не напоминает? Нет? Ну тогда ладно. Очень странный субъект появился в этом районе и начал крутиться по часовой стрелке. Вообще есть множество тайн, которые нельзя объяснить. Но эти необычные видеосюжеты, они заполоняют множество тайн в наших головах. Я представляю, если НЛО это оставило, то что это значит? У множества людей считают, что это портал. Или какой-то знак. Или наподобие знака. Но этот объект просто крутился, ну а потом он просто исчез. Вот просто исчез. Что он имел в виду сказать или хотел наладить контакт, а может и правда портал в другое измерение, которое мы с вами не знаем, но НЛО не просто оставил этот объект для чего-то. Очень странно, но через несколько дней в этом месте случилось необычное и даже страшное природное явление. Пошел огромный снегопад. Множество замело и даже, говорят, были жертвы. Но правда ли на самом деле НЛО может предсказывать будущее и давать оценку? наших действий, но это еще не все. Северный Китай. Удивительно, но там же появились необычные шары. Также мы не можем объяснить, сколько и для чего они здесь появились. Но они как и появились, так и исчезли. Говорят, местные жители, они продержались почти около часа. Но после этого резко исчезли. Было сделано очень огромное заявление китайскими войсками, что этот объект не грозит никакому вторжению на нашу планету. Да и вообще они были на стороне Китая, так говорят. Но суть в том, что... Только подлетел военный китайский вертолет, эти объекты просто исчезли. Посмотрите внимательно, как они исчезают в глубине другого измерения. Но, в общем, они не исчезли, а просто улетели. Да-да, посмотрите внимательно. Все это происходит прямо у очевидцев на глазах. Я, конечно, понять не мог, что это такое, но множество тайн нельзя объяснить обычным Разговором. Это надо показать, потому что многие из вас ну, не верят в НЛО. А кто не верил, потом почувствовал на себе, когда вы их увидели. Но есть объяснения к этим видеосюжетам, которые могут только сами военные объяснить. После этого они могут напасть. Да-да, могут. Могут. Кто это и почему они появляются, думайте сами. Знаки, и только знаки могут определить нашу судьбу на нашей планете. Пока мы не будем идти под тем знаком, которые оставляют, мы с вами будем просто-напросто исчезать.